Здравствуйте. Всем привет, друзья. Да, всем привет, друзья. Вы мне не знаете? Ну... Как не знаю, знают. Нашим подписчикам. Нашим подписчикам всем привет. Скажи, накипело все. Да, накипело. Сейчас вы видите видео, как мы с мамкой со своей, со своей я с мамкой со своей разговариваю. Как мама с тобой разговаривала? Она с самого начала, давайте расскажу, с самого начала, как она меня родила. Она меня родила, скинула мне к бабушке. Я до четырех лет с ней жил, с бабушкой. Она у меня на печке умерла, вместе со мной, ну, лежали на печке. Ну, с тобой не умерла, она сама по себе умерла, вместе со мной, говоришь. Ну, Да. Yeah. Я проснулся, бабушка мертвая. Uh -huh. Потом что? Потом мне себе забрали, типа молод. Я там жил. Жил. Существовал. Like, как? В садик не ходил. Перед школой мне отправили в садик. Ну, чтобы в школу попасть. Uh -huh. И в садик отправили мне. Год я в садике был. Потом... Потом переехали в 12 дом. Там что? Там тоже ничего хорошего. Сейчас да, сельтёнка моя. Она не главное. Все решает. Любимица. Любимица была, да. И есть. Да. Потом... Вы, друзья, не обращайте внимания, просто у меня Андрей очень расстроенный и не знает, как поговорить. я ему подсказываю, что. Ну, я беру на камеру, так говорил. Да. Говорить. Просто я-то могу, а он-то не может. Вы извините, если что-то не так. Говорить дальше. Вот. Потом сюда переехали. Ну, я к ПТУ. Я к ПТУ пошел учиться. Поработал уже. Я с 7 класса работал. Да. В 8 Ну, Танька тоже ПТУ -то училась. Двоечница, потому что. Ну, она училась после меня там. Уже. Да. Потом что случилось? Вот эта квартира, где я сейчас сижу. Где живем сейчас? Да. Я выхода в Казань, чтобы я в розыске был. Да. Ну, не я. Ну, по молодости это было. Мне, был. мне пришлось уехать. Я жил в Казани два года. В то время Танька у меня... Вышла за тюремчика, который в деревне живет. Да. Он сидевший в тюрьме. Саша Калугин. Сидел в тюрьме, никому не нужен был. И Танька никому не нужна была. Ну, мышь серая. И засватала его, ее мать к нему. Да. Короче, они сошлись в деревне, и все. А в итоге она потом, когда пожила с ним, Мишку родила, она захотела с ним развестись, так как он был алкаш, но он и есть алкаш, ему укол поставили, он сейчас не пьет. Она развелась с ним по закону в ЗАГСе, нашла мужика опять в деревне, ее там выпинали, пендель дали, короче, под зад. И сказали, валей отсюда, лентяйка. Да. А пока я в Казани был... Они тут комнату заняли, короче, мою. Ну, типа, давайте. Мая, ну, типа, танька мне кричит. Сейчас у девочки поживую, да, да, да? Ну, живи, говорю, живи, что, я пока в Казани живу. И вот такие дела, короче, комнату заняли. И тут потом оготовки нарожала, там кучу детей. Пятая, пятого ждет сейчас. Да. 42 года ей. Пятого ждет. 42 года. Там кошмар, 42 лет, как насчет родиться еще? <смех> ну, факт в том, к чему мы разговор ведем, к тому, что, как вы видите, по, мы сейчас выложим видео то, что э, мать строполит. Э, Она Танька... меня <смех> не любит? Нет. Танька строполит против Андрея, против сына родного, мать родную, и мать ведется на этом. Мать ведется и кричит, чтобы я, ну как, она против меня, против моих детей. Типа связи, зачем это надо, типа мы не пускаем. Хотя это все обман и провокация, чтобы к нам не приходить ни в коем случае, ни в коем разе. Чтобы нам не помогать. В смысле не помогать? В том, чтобы шоколадку купить или там э, чупа-чуп с там детишком нашим. Мы-то в принципе от них ничего и не ждем. Ну, ради приличия хотя бы увидеть наших детей. Мы же ведь тоже хотим, чтобы у наших детей была бабушка, был дедушка. Ладно, у меня отчим. Вот он мой отец, Валера, да? Он мой отец, да. Он он для меня роднее родного. А у Андрея родной отец. Он как-то ему по барабану на всех. И его на матери. Вы все увидите на видео, как они нас хают, перехают там. Но я просто мне за Андрея обидно. Мать кричит, чтобы... Я не жила с ним. А потом... Будет мат-перемат, короче, слушайте, как что это все. Да, ну, я, я там, если сами честно... Сами были все на нервах, я на нервах был. Если честно, друзья, да, у меня мат-перемат, ну, там, вы услышите все это. Конечно, мне неудобно, но просто, знаете, это последний, э, последняя уже моя э, точка додавница кипения. Да звониться не мог, да, точка... мать тебе звонил. Да, точка кипения это была. Созелёнки звонил, а... трубку не берут. Да, мы сегодня, Андрей дозванивался, созванивался, он не мог дозвониться никак, дозвонился до Сашки. Сашка такой, ой, не мои проблемы, моя хата с краю, как говорится. Ну, хата была с краю у него всегда, но жил, однако же он в, ну, в, в Андрейной зятёк, комнате. Зятёк. Да, да, да, это зятек, который в тюрьме сидевший и который укол от, от пьянки сделал. Он ни одного ребенка не встречал, вот последних двух детей. С роддома не брал. С роддома не брал. Андрей брал. Андрей брал? Андрей брал? В роддом бегал. А ко мне она не приходила у Андрея, мать, ни один раз. Ко мне Роза Андреевна, моя любимая врач, гинеколог, она мне приносила все это. Спасибо, дай Бог ей огромного здоровья, чтобы она жила долго, ты счастлива, чтобы она никогда не болела. Вот это я от души спасибо огромное. Да, Роза Дарина, класс. Да, я когда родила Даринку, мы сразу с Андреем поехали к ней. Она посмотрела на Даринку, это так и все хорошо. Ну, а, можно сказать, я хотела, чтобы она а, не то, что похвастаться, да, то, что... как Ой, как в голове-то крутится? По-церковному-то, чтобы она нас а, благословила, вот, благословила Правильно. моего ребенка, да. И вот я к ней сразу, не к Андреевной матери, которая, блядь, за семью дверями закрылась. Она, кстати, закрылась, они э, веревками завязали, все обвязали. Я хочу это видео сегодня же скинуть, не знаю, сегодня получится нет, но я надеюсь, скину к 12 часам ночи. Потому что я хочу показать всем, и чтобы знали, какие эти люди. Эти люди очень... Такие, ну вот. Они жестко поступают, очень сильно. Жестко. Очень жестко, да. Таня. Они очень... моих детей даже не видят, не знают. Они не знают, да, даже как имена там у внуков да. вообще не знают. Даринка не знает. Она... Да, да, да. И мы, короче, вот. Э, ну на самом деле вот вы сейчас все увидите на камеру, как я засняла, конечно э, плохо засняла, так как у меня карман, в кармане он лежала эта камера. Танька кричит, что засняла нас тоже, но в принципе пускай снимают, мне нисколько не жалко, мы ничего не противоречили, противозаконного ничего не сделали абсолютно. Мне по барабану насчет этого. Это все правда будет? Правда это все есть, да. Мы вот так живем люди. Вы думаете, что у нас все хорошо? Да нет, у нас в семье все хорошо. Но только вот эти козочки, они всегда мешают нам. Почему они не хотят Андрею записать эту квартиру? Я просто в шоке. Да, я сказала правду. А пока я с Андреем, я не дам его обманывать. И это их бесит. Они кричали, чтобы он не жил со мной. Я буду сын, я наследник. Да. Эту квартиру должна мои дети передать. Ладно, друзья, сейчас закидываю видео. Мне извините, конечно, что я не блять, но Сами понимаете, похорона туда сюда. Да, у меня Андрей выпил чуть-чуть это, не обращайте внимания, он просто, ну видно по глазам чушь, скрывать-то ничего. Он у меня он сейчас, тяжело. Он, тяжело ему душу. тяжело, он бабушку очень любил мою и мою он маму, душу. тещу вот свою. Он всегда вспоминает тещу и бабушку, бабушку Лизу. Она мать у него кричала, кстати, на видео, что я бабушку била. Вот это обман и провокация. Правда, не правда. Если бы я ее била бы, она бы ко мне вообще не пришла. И то, что бабушка ей говорила, она с Андрей, на матерью никогда не разговаривала, если честно. Мать у Андрея никогда с моей бабушкой не общалась, а пускай не врет она, да. она. на камеру только врет. Не на камеру, она просто Андрею врет. Потому что я знаю, как, какая у Андрея мать была. Она приходила, если на день рождения, она даже не спрашивала, бабушка, как у тебя здоровье, как что. Она никогда не спросит. Она сидит, молчит и все, бабушка только у меня вот спрашивает, что вы не приходите, то и все. Она, ой, никогда. Она с бабушкой никогда не общалась, пускай по ушам не ездит. Так что, друзья, давайте я выкладываю видео. Пишите комментарии, кому что не нравится, пишите сразу. То, что вы скажете, о, вы свою личную жизнь выкладываете. Да, я буду выкладывать, потому что мне некуда выложить. Я и говорю своим друзьям, говорю своим знакомым, я буду всегда всем кричать. И бить в колокола, потому что это должны знать все. Все, всем пока-пока. До свидания.